Всем привет! В сегодняшнем видео разберемся, сколько дней необходимо работать, чтобы купить себе новый iPhone 11 Pro в разных странах. Сколько нужно времени в России, сколько нужно времени в США. Зайдя на первый сайт, я вижу то, что этот iPhone стоит 100 тысяч рублей. Ты представляешь, за 100 тысяч рублей можно купить доходный гараж, который тебе будет приносить 4 тысячи рублей в месяц. Ну, вместо этого мы можем купить iPhone в рассрочку. Окей, допустим, мы не знаем инвесторской стратегии, давайте посчитаем, а что нам нужно сделать. То есть 100 тысяч рублей. Мы собрали среднестатистическую зарплату по всем странам и посмотрели то, что дольше всего придется работать индусом. Целых 185 дней в году им придется поменять на то, чтобы получить новый гаджет. И только представь, больше полугода людям необходимо работать просто, чтобы получить... Средства для выхода в интернет и для обмена сообщениями а на втором месте Украина и на третьем Россия. Россия ну, необходимо работать 51 день, даже больше, для того, чтобы получить iPhone. Но здесь есть один нюанс, то что по данным это средняя зарплата в России 32 635 рублей. Вот как ты думаешь, действительно ли Росстат считает правильно? Напиши об этом в комментариях. Согласен ли с этими цифрами? Потому что цифры могут отличаться. И, скорее всего, в эту статистику входят зарплаты топ-менеджеров, московские зарплаты, питерские зарплаты, а также зарплата где-нибудь в Подчелябинске. И напиши, насколько эти цифры соответствуют именно твоему городу. Не будем унывать. На самом деле, больше всех не жители США, потому что им придется работать всего 4 дня для того, чтобы получить себе новый гаджет. Ты представляешь, насколько в принципе разница между Россией и США, если все измерять не рублями долларами, а измерять конкретным физическим устройством? Подумай, готов ли ты менять свое время на те блага и на то лакшери, которое на самом деле показывает тебе с телевизора, и ты так его внезапно захотел? На самом деле есть здесь две ошибки. Первая ошибка – то, что на заработанные деньги ты покупаешь лакшери, ты покупаешь пассивы, ты тратишь, и фактически ты не создаешь денежного потока, и все, что происходит, вспомни фильм «Время», как люди меняли, одно, меняли время, покупали им кофе, покупали им проезд, и для тебя это было ужасно. Но когда ты посмотришь еще раз на этот график, ты поймешь, что с тобой происходит то же самое, только вместо времени используя промежуточное штука в виде денег для того чтобы тебе было достаточно комфортно это сделать и плюс есть еще одна штурмовая конструкция эту штуку тебе можно продать в рассрочку подумай то чтобы тебе легче было расстаться с деньгами одно дело когда ты совершаешь ошибку и покупаешь пассивы или лакшери на заработанные деньги другое дело когда ты тратишь деньги которые ты не заработал тебе с ними расстаться еще проще ты берешь рассрочки и ты берешь кредиты, потому что ты понимаешь, новый iPhone – это всего 2700 рублей в месяц. Черт возьми, это 99 рублей в день. Да что я, не могу себе позволить 99 рублей в день? Можешь, смотри это видео до конца, и я расскажу, как ты ни в чем себе не отказывай, используя инвесторский подход, сможешь это себе позволить. Но разберем модель умного инвестора. Ну, Во-первых, у меня есть для тебя картинка, как заработать на iPhone 11 Pro за одну неделю. Необходимо использовать инвесторский подход. Первое, необходимо покупать активы с денежным потоком. Те деньги, которые ты заработал, хорошо, ты взял свое время, обменял их на деньги, обменял его на деньги. Следующее, что тебе нужно сделать, это купить какой-то актив. А второе, на доход уже от этого актива ты покупаешь то, что тебе нравится. То есть, актив, допустим, дает тебе 3000 рублей в месяц. Хорошо, хочешь себе iPhone, возьми, а не хочешь, сделай себе следующий актив. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, если бы у вас был день, если бы вдруг за 100 тысяч рублей вы смогли создать себе актив который будет приносить 3000 рублей в месяц. Что бы вы сделали? Взяли себе iPhone или нашли способ, как себе создать еще один такой актив, еще один? Потому что одна из неочевидных инвесторских стратегий, она, я к ней очень долго шел, она называется «Повтори». То есть что-то у тебя получилось, что-то у тебя сработало, и ты, о боги, ты просто берешь и повторяешь. Ты не идешь искать новую стратегию, ты не идешь на новый онлайн и ты просто идешь... И повторяешь, что у тебя работало. Потом привлекаешь своих друзей, делаешь пул и повторяешь вместе с ними и помогаешь им заработать вместе с тобой, становишься самым важным человеком в этом кругу и выходишь из костингов, как говорит Роберт Ясаки. Итак, что же можно купить на 100 тысяч рублей? Это для тех, у кого есть 100 тысяч рублей, но у меня будет еще одна стратегия для тех, у кого нет 100 тысяч рублей. На самом деле существует так называемая штурмовая конструкция. Значит, первое, мы можем купить актив в кредит. То есть, мы можем использовать кредитное плечо и на картинке я показываю стратегию доходного гаража, который стоил 100 тысяч рублей. Причем инвестор приобретал его в кредит и на выходе. А вычетом всех расходов я сейчас не буду вас грузить этой таблицей. Мы же хотим себе iPhone, мы не хотим разбираться в математике. На самом деле, если вам эта тема интересна, у нас есть четырехдневный марафон. И на второй день мы детально в эти стратегии погружаемся, бесплатно рассказываем, показываем кейсы. Вы можете просто прийти и повторить просто за нами и сделать себе то же самое итак в первом случае на 100 тысяч кредит мы купили доходный гараж и наши затраты составили 8950 рублей то есть представь меньше 10 тысяч рублей мы потратили на то чтобы создать денежный поток 2049 рублей практически эту стратегию можно реализовать за неделю то есть подумай вот сейчас у тебя в голове должно произойти либо что-то произойдет либо ты просто пойдешь и купишь айфон рассрочку первое ты тратишь 10 тысяч рублей для того чтобы купить актив который тебе будет приносить 2000 рублей в месяц, который ты можешь использовать для покупки iPhone в рассрочку, он постепенно себя выплатит, и потом у тебя останется и iPhone, и актив. Либо эти же деньги ты можешь взять и потратить на то, чтобы сделать еще один актив. Еще, еще, еще. Напиши в комментариях, что ты сделаешь, когда у тебя будет такой актив. Купишь iPhone или найдешь способ повторить. И, наконец, еще одна стратегия, если первая очень хорошо работает Для московского региона Потому что я подозреваю, что Возможно в твоем городе гаражи не сдаются За 4000 рублей Это целиком и полностью Москва Либо это гаражи, которые можно сдавать под склады И под коммерцию И так далее, и так далее, и так далее Есть стратегии, которые мы лично протестировали в регионе Она называется Субэнда, то есть в первом случае мы берем деньги у банка И постепенно выплачиваем ему Используя кредитное плечо Вторая стратегия, мы берем Офисное помещение в аренду Покупаем туда мебель на авито Либо берем собственную, либо находим по дешевке Часто можно найти объявления о самовывозе Если вы, к примеру, после этого видео Зайдете на авито, посмотрите Вы легко найдете такие объявления Итого, чуть-чуть улучшаем офис И получаем еще один денежный поток Просто вложив около Вот на данном случае В данном случае мы вложили около 20 тысяч рублей То есть первый месяц аренды вложили Завезли туда мебель и получили также денежный поток. И таких стратегий десятки, то есть их можно креативить. У нас есть отдельный видос, который ты можешь посмотреть и научиться креативить такие стратегии самостоятельно. Но самое главное, то что нужно попонять, то что в первом случае ты работаешь, меняешь время на деньги. Потом эти деньги ты должен использовать для того, чтобы они создали еще больше денег. Деньги должны работать на тебя. Если тебе эта тема была полезна, если сейчас у тебя что-то перещелкнулось и тебе это видео помогло, Ставь лайк, делись с друзьями, подписывайся на канал и смотри следующее видео сразу после того, как я выйду с этого экрана.